проблем. Если вы замечаете при чистке зубов кровоточивость десен, то есть следы крови при чистке зубов, болезненность десен, при приеме пищи твердой или мягкой, следы крови, отпечатки крови, и естественно, нужно приходить к стоматологу. Сопровождаться проблемы с десенками могут кровоточивостью, болями, гной течением из десневых карманов, неприятный запах изо рта. Это все может быть связана именно с полостью рта. И поэтому, естественно, визит к стоматологу и при необходимости все манипуляции проводятся. Проводится прогигиена, проводится лечение десен. В комплексе для этого у нас используются физиопроцедуры, есть инъекционные способы лечения, мы делаем плазмолифтинг.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 Эмаль, снять чувствительность эмали и предотвратить развитие корейса в зубах. Чтобы записаться ко мне на прием в нашу клинику в Best Clinic на Красносельской, на профессиональную гигиену полости рта, отбеливание лечение зубов, нажмите, пожалуйста, на эту кнопку. Воспользуйтесь мобильным приложением Best Clinic